Всегда хорошо сжечь мосты в прошлое. Тогда человек сохраняет силу, жизнь, невинность и никогда не теряет детства. Много раз приходится сжигать все мосты, чтобы стать чистым и снова начать с самых азов. Когда вы начинаете что-то новое, вы снова ребенок. Как только вы решили, что прибыли, Время снова сжигать мосты, потому что это значит, что воцаряется мертвым. Теперь вы становитесь только товарной единицей, рыночной ценностью. Каждый, кто хочет быть творческим, должен каждый день мирать для прошлого. И даже не каждый день, каждое мгновение. Потому что творчество означает постоянное возрождение. Если вы не рождаетесь заново, все вами создаваемое будет повторением. Если вы рождаетесь заново, только тогда из вас может изойти нечто новое. Бывает так, что даже великие творцы, поэты и художники, приходят к точке, в которой начинают повторяться, снова и снова повторяться. Иногда бывает так, что первая их работа остается лучше. Творческому человеку, художнику или поэту, музыканту или танцору, которому каждый день приходится создавать что-то новое, как никому другому нужно забывать дни вчерашние и снеда, чтобы от них не оставалось даже воспоминаний. Грифельная доска чиста и из этой новизны. Рождается творчество.